Всем снова здрасте, это снова вы, братья нажиманы, это снова я, Вадим Журавлев, хозяин канала. Давайте-ка я помогу вам на нем сориентироваться. В первую очередь вас заинтересует плейлист с моими обучающими видео. Он называется «Ножевой без". Как отличить холодное оружие от нехолодного, как не податься на провокации полиции, нож до 18 лет и многие остальные вопросы уже давным-давно разобраны и находятся в одном месте. Пользуйтесь на здоровье! Если вас интересует вопрос, является ли ваш нож холодным оружием, или достали тупые вопросы про кровосток, или зачем тебе нож, вам однозначно сюда. Тесты ножей на свиных черепах, проверка непрорезаемой ткани и ответ на вопрос, что же все-таки быстрее, нож или пистолет, все находится в плейлисте «Тесты ножей». Там же находятся знаменитые запредельные тесты, проверка ножей на поражающую способность и пригодность к самообороне. Наслаждайтесь. Так как я являюсь действующим инструктором школы казачьего ножового боя рекомендую ознакомиться с плейлистом, где собраны все лекции школы КНБ. Мы преподаем на живой бой абсолютно бесплатно, к нам может реально прийти заниматься любой желающий. Ну а для тех, кто не может добраться ни до одного из наших филиалов, как раз этот плейлист и создан. Филиалов школы КНБ по России более 30, список находится под каждым из моих видео на YouTube, в том числе и под этим. В плейлисте собраны видеоуроки и методические пособия, которые позволят при желании освоить ножевой бой с нуля и даже организовать филиал КНБ в вашем городе. Осваивайте на здоровье. Мои обзоры ножей сгруппированы в плейлисте с одноименным названием. Их там немного, это в основном нарезки под музыку, где я просто показываю ножи достойное внимание, без высказывания своего субъективного имхо на тему. Я предпочитаю, чтобы мнение о ножах у вас сформировалось самостоятельно. Остальные видео типа нарезок с наших тренировок, видео отчетов соревнований или ножевой юмор разбросаны по остальным тематическим плейлистам, на которых я не буду заострять ваше внимание. А просто оставлю их здесь, ну, чтобы вы были в курсе. Если у вас есть ко мне вопросы, то под каждым видео находится ссылка на мой профиль в ВКонтакте. Пишите письма мелким почерком, удачного серфинга по видосам. Ну и до встречи в комментариях. Счастливо!